Друзья, всем привет. воем с МДД. Попросили напасть вот на этого товарища. Так. Так, так, так. Что-то я тут натыкал уже. Давайте попробуем сходить с фиолетом. Так. Вот не знаю, кого брать. Давай барашка. Давай ханитра. Давай пробуем так. Поехали? Поехали. Так, мне нужно 6 фиолетовых. У меня есть желтый кристалл. Так, расстройка фиолетовых. Так, ну, на самом деле не так плохо. На самом деле не так плохо. Давай, наверное, е Наверное наверное вот так вот сделаем. Он прекрасно на самом деле. Так, ну что значит вот так? Давай. Так сделаем. Ну и собственно все. Ну и собственно все. Так. но ну остальные тапочки будут позже. Так. Давайте глянем ситуацию по тапочкам. 62 у нас и... 63 у них, о, все плохо у нас, ребята Все плохо Ну, как бы Количество разлимов все-таки решает Наверное Хотя, как бы здесь вот всего один разлим, да? Ну, не знаю Вот здесь посмотрите, какие обороны Да Ну, давайте сходим сюда Давайте сходим сюда Алина, Джун, белый кролик и здесь должны быть. Так, Милена и Крампус. Ага, нет, не Милена. Давайте Рельс таки возьмем и Крампус, потому что там шланг, со шлангом сложно. Таким маленьким хилом, как у Риэль, как у Милены. Поехали? Поехали. Ты т ты тер т ты, -ты, ты Отвратительное поле. Собственно, два варианта. Либо вот по подсказке здесь собирается фиол, либо вот здесь красный, и здесь потом красный уходит. По подсказке ход не ломает нам следующий ход, поэтому вполне можем с него начать. Нехило так. Нехило так. походу мы тут заливаем уже да откуда столько комбота летит он сейчас снова утонет умри пожалуйста так ну, сейчас он кого-нибудь убьет да причем он может прям нехило так убить таре-та-та угу. Нам придется хилиться, у нас вариантов нет. У нас нет вариантов. Давай так. Давай в пустоту желтый соберется. В пустоту желтый соберется, а не шланга. Бифалин. Допустим ладно допустим так давай вот так вот сделаем Придется делать вот так. На следующий ход хильца будем. Прекрасно, просто прекрасно. На самом деле ничего прекрасного нет. Так. Сколько у тебя? 360 хп. Ну, ты должен умирать вот с этого. Что сделал все? А -а -а. Не спрашивайте меня, что произошло. Не спрашивайте меня, что произошло. Я сам ничего не понимаю. Да уж. О, как бы мне сейчас еще и добив не залить. Сначала войны просто прекрасно было, а дальше все пошло не так. А дальше все пошло не так. Да уж, но no <свист> Ну, бывает. Так, а ханитру я потратил, да? И красавчик. А, нужно было в тапки играть. Ну прекрасно, что давайте тогда попробуем синими сходить. Так, аласий тезис. Дендер, дендер, парень работящий. Так, поехали У кого больше брони давайте вот так <смех> <смех> наверное вот так Так, ну желтых четыре камня на поле, синий есть. Вопрос в том, как собрать их, да? Ну давай начнем с очевидного хода. Ой, прекрасно на самом деле. Это прекрасно. Просто прекрасно. Так, ну поехали дальше. До да, вот тапка осталось. ТЕДИ Машка. Разлимиченный Джунаид. Нет. Хуфу. Должен быть здесь. И тоже нет. Давайте лучше. Более Правдоподобный вариант делаем Так и Значит Милену А он не фуловый да кстати Ну ничего страшного Типа добив Милена и Кирилл Как считаете Ну, давайте попробуем так 29 тебе 23 тебе поехали ну что спускаем комба ну значит на поле раз, два, три, четыре, пять синих, четыре красных камня. Делаем вот так, выход с фиолами. Уходят зеленые, здесь уходят желтые. Здесь что-то двигается. Посмотрим. Прекрасно. Ну, все прекрасно. Давай сделаем вот так. Ну, все замечательно. Кто-то у нас даже живой остался. Джунаид воскрес. Слушайте, а красный-то выжили все. Милена жива. Неплохо. Удивительно неплохо. Так, Джуней по большому рому нанесет Энни, поэтому будем бить им в нее. Ну, хоть немножко отхилились. Так. Делаем вот так. И вот с Машкой не знаю, что делать даже. Наверное, придется делать вот так. Ну и у меня вариантов тут не особо. У меня вариантов тут не особо. Ну да, попробуем вот так сделать. просто чудо давай так давай вот так и давай вот так Сейчас мы пантеру получим, да? 311, блин, что делать? 311. Давай, у нас вариантов нет, а вот это уже лучше. Давай так. Давай вот так. Ну нет, да ну... Какое прекрасное утро. Даже нечего говорить. Какова вероятность была того, вот это еще раз. Специально думаю, аккуратненько в этом углу сделаю и все. Спасибо. Спасибо, Игра. Спасибо. Ладно, всем пока.